Слушай, сюда, мой друг, эта история очень грустная. Она о прошлом, к которому мы возвращаемся. Но нам это нравится, тут мы улыбаемся. И я такой же, как и ты, зашел с утра посмотреть, как там мои торгаши. Работаю сутками, но всем насрать Всем нужно годный контент подавать По сути игра давно умерла И ноут в жопе большая игла Она душит стримеров, банит каналы Об этой игре новое поколение вообще не узнает Что вы там сделали, боты, рулетку Миллионы, блять, слиты, но все сейчас раздеты Поэтому, братцы, мой выбрав Ришарды, Налил себе пивчика и фармишь самкаты Припева не будет, тут много проблем И нового очнись, ты враг многих тем и Для лучшего хайпа, успеха, слушай сюда Для лучшего хайпа, успеха Для лучшего хайпа, успеха, лучшего хайпа, успеха слушай сюда Сделай скорее линейдж два серва. Таких старых хроник, как сервер Кетра. Простые фришки намного умней. Открой интерлюд, открой же скорее. Пойми наконец-то, что мы не корейцы. Мы супердержава, такие же в линейдж мы. Тебе, Алло, скажу я одно. Выкинь все ложки, ведь тебе все равно. Налей себе борщик, купи себе палочки. Ну как, тебе нравится? Тогда я засую свой сервак себе в задницу. Спасибо, конечно, что есть тут легенды Андрей ДВП, ты можешь быть первым Петрович Дефо, Мася и Гухач Играют руками, страдают и мучаются Их целые сотни хороших ребят Но ты вот, как будто дурак Еще раз скажу, открой ты сервак Спокойный, бесплатный Спокойный, бесплатный Спокойный, бесплатный И люди попрут, тогда будет хать. И многие поймут, наверное, стоит зайти на новую, Ведь там интервью, ведь там все знакомо Подписывайтесь на YouTube-канал Егориюш ТВ. Ребята, Линейдж 2, не дадим умереть. И после того, как ты 30 тысяч сливаешь, у тебя ничего нет в инвентаре, просто вот пусто. Ты пустой. Ты просто пустой. И ты такой сидишь, и такой... А за что я заплатил 30 тысяч? То есть, типа, донат, рандом, мы все понимаем, но когда ты играешь в игру и закидываешь 30 тысяч, ты все-таки... А, не такой, типа, ну, повезло, повезло, не повезло, не повезло А тут вышло то, что у тебя ничего нет И такой сидишь и... А ничего нет 30 тысяч ничего нет Где мой бонус? Где мои утешительные призы? И такой... Ну, типа, лучше бы я купил бы просто с рынка Вторую куклу, она покупается, продается И я бы ничего не потерял Я заплатил 30 тысяч за куклу Потом ее также за 30 тысяч продал А тут нет такого варианта и я такой, ну в жопу, ну типа, ну все, ты, ты расстроен, ты расстроен то, что у тебя просто уже не поднимается рука на то, чтобы донатить. Никак, вот просто никак. И это грустно. Ну это печально. Печально, да. Ну все.